Так, сегодня а, Особенный день Мы будем готовить пирог и Ирис Коричный ирисковый пирог Ну, на самом Нужно заправить кровать Вот я заправил Так, ну вот и все. Я почистил зубы, умылся и теперь можно идти уже наконец готовить пирог. А нет, сначала позавтракать, ну а потом уже можно и за пирог приняться. Сначала нужно взять все ингредиенты. Рецепт у нас вот тут уже записан. Нужно 50 грамм муки, 150. Ну, значит, 150. Маленькие технические неполадки. Видео, где мы делали крошку, удалилось. Извиняюсь. У нас получилась крошка. Получилась пока что слишком густая. Точнее, слишком сухая, поэтому... Не молоко. Молоко, не поэтому нам нужно добавить молока. И вот у нас получился вот такой вот комочек. Да. Теперь его нужно закрыть этой пленочкой и положить в холодильник на полчаса. А пока он будет там лежать в холодильнике, мы будем готовить крем. Так. И риск было сказано измельчить и смешать с молоком, поэтому это я и буду делать. Сначала разделим эти риски так. На отдельные квадратики А потом их уже разделим Еще на большие квадратики Вот, риски измельчены Теперь они будут Жариться, точнее они будут Плавиться вместе с молоком И из этого должно что-то Получиться, увидим что Вроде растаяло Получилось что-то вот такое Коричневое Так, попробую... Отдельно взбейте слитки и... Теперь еще нужно добавить вот это и сбить еще раз. Это формочка для пирога. Теперь мама накроет это все пирогамитной бумагой. Придумать. А, ну горох. формочку для пирога поставили в духовку на 15 минут. И это все это нужно смешать с этим. Мы смешали рисковую смесь. И сливки. И получилась вот такая вот белая жидкость. Ну, она пока что такая вот, очень текучая. Но в рецепте сказано, что так и должна быть. Так. Готово. Похоже, что и горох тоже запекся Открывать? О, да. Пахнет жареным горохом. В рецепте было сказано убрать горох или фасоль и положить еще на 5 минут. Поэтому мы сейчас это и сделаем. Пирог готов. Ну, еще не пирог, а пока что только заготовка для пирога. Напахнет уже вкусно. Здесь все. все теперь заливаем. Опять духовка. Угу. Заливаем. Пирог получился не идеальным конечно но зато он получился вкусным мой друг прийти не смог к сожалению а вот сонина подруга смогла и они устроили вечеринку пижамную, как они ее назвали на самом деле они просто накрылись идеалом и сидели в пижамах это все что они делали вот так вот выглядит кусочек пирога конечно не так как на фотках Интернете, потому что там они все делают идеально прям. Но самое главное, что он вкусный, да ведь А он получился вкусный. А еще сегодня день рождения Undertale. Возможно, вы это, конечно, все знали, но я скажу это еще раз, потому что прямым текстом я это не говорил в видео. Да, сегодня 4 года Undertale исполнилось. Тоби Фокс, это возможно, конечно, не отмечает у него и так дел полно но зато мы отмечаем я вот сейчас во вконтакте сижу все сообщества пишут об этом по Андертейлу то что Андертейл день рождения и все в ну как бы все мои друзья я же вижу записи на стене они все пишут о том что день рождения Андертейл сегодня и меня поздравляли потому что я поставил дату рождения на 15 сентября потому что как бы день рождения санс Хотя, возможно, Санс появился раньше, но все же, день рождения Андертейла — это день рождения всех персонажей. И день рождения всех для нативных вселенных одновременно, потому что если бы не было Андертейла, не было их всех. Поэтому можно считать, что их общий день рождения был сегодня. Возможно, это видео не выйдет. 15 сентября, потому что сейчас уже 23.35. Не знаю, успеет ли ви видео экспортироваться и потом еще в YouTube будем выкладывать. Ну, в общем, что я говорю. Любите Undertale, любите Тоби Фокса. За то, что создал такую потрясающую игру. Эх, я уверен, что... Все, кто подписаны, знают про эту игру, потому что все, кто на меня подписаны, узнали о ней из ВКонтакте. И я оставлю ссылку на ириского коричневого пирог в описании, также там будет ссылка на мой ВКонтакте. Что, собственно, бессмысленно, потому что это моя ВКонтакте страница, просылала этот канал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, хотя. Что я прошу? Спросить-то никакого смысла нету. На всех каналах большинство людей смотрит без подписки. Похоже, что видео кончается. До конца видео осталось примерно секунд 5-6. Как же его закончить? Мне лень делать какой-нибудь красивый переход. Поэтому я думаю, что...